Всем привет дорогие друзья, с вами RM-сервис, меня зовут Алексей и мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалюты. Сегодня 25 день ведения отчета. Заранее спасибо всем большое, что подписываетесь на мой канал. Пишите в комментарии. Активно обсуждаем данную темку. Ставите большие пальцы вверх. Пишем, кому что не нравится, тоже в комментариях. В описании к данному ролику я прикреплю ссылочку на майнеры. Кто хочет попробовать майнить на своем домашнем компьютере, можете без проблем скачать программку, поменять в ней их данные, вписать свой кошелек. Там вам нужно будет зарегистрироваться на удобной для вас бирже. Я советую биржу Юбит. оттуда взять кошелек эфириума и кошелек там либо декрета, либо если вы захотите переработать батфайл на какую-нибудь другую валюту, то, соответственно, зарегистрировать другой кошелек. Если нет, регистрируйте кошелек эфириума и регистрируйте кошелек декрета. Вставляете в батфайл. Изменяйте кошельки мои на ваши и, соответственно, пробуйте майнить. Либо в описании там будет еще программа Nice Hash Miner. Она более попроще. Вам только она будет регистрировать кошелек биткоина, вставить в майнер и, соответственно, продолжить майнить. Кто захочет посмотреть. О программе, я думаю, вы с легкостью можете найти описание в интернете. Либо я в дальнейшем запишу ролик, как попробовать, как скачать, как установить и попробовать майнить на данной программе. Так, давайте перейдем теперь к нашему отчету. Закрываем Teamweaver. заходим на сайт WarPooa, обновляем нашу страничку. Так, берем показания подтвержденный баланс. Копируем, вставляем в калькулятор. Прибавляем неподтвержденный баланс. Теперь прибавляем выплаты, которые у нас были в табличке с 31 августа. Так, получаем 18 миллионов 115 тысяч 243 сатоши. Записываем нашу табличку дохода. Сегодня у нас 24.09.2017. Теперь берем показания по декреду. Заходим на сайт CoinMine.pl. Обновляем страничку. Видим, подтвержденный баланс у нас составляет ноль целых две семьсот сорок шесть декретов и не подтвержденный ноль целых ноль ноль декрета. Соответственно, получаем ноль целых семьсот пятьдесят декретов. Записываем в табличку. Берем, записываем курс Эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, обновляем страничку. И видим, курс эфириум у нас составляет 16 16236 рублей. Теперь записываем курс декрета. Там же самое на сайте CoinGecko. Курс декрета. Обновляем страничку. И получаем курс декрета. У нас составляет 1959 рублей. Теперь берем, записываем наш доход за двадцать дней по эфириуму. Берем наше показание, вставляем в конвертер валют. И получаем две тысячи сорок один рубль, тридцать шесть копеек. И записываем доход по декрету. Берем показания по декрету за двадцать дней. Вставляем в конвертер валют декрета и получаем 538 рублей 95 копеек. Так, соответственно, мы видим, что по эфириуму за сегодня мы заработали 130 рублей, а по декрету мы заработали 26 рублей. Все, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Завтра будет новый отчет. Cut a drink, cut a drink hey. Ooh, yeah, Emily